Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр, и мы сегодня поговорим о такой садовой культуре, которая растет и в садах, и встречается в наших лесах по всей средней полосе и Беларуси, и России, и на Украине она встречается в горных районах, и в других местах. Это калина красная. Калина красная, которая сложна немало песен, частушек, вот. Но эта культура нас интересует не, не с точки зрения как бы не песенной, она интересует нас с точки зрения более прикладной. То есть чем это растение полезно. Так вот, уже плоды калины из истеры применяются как жаропонижающее противовоспалительное средство. Когда-то, значит, даже раковое заболевание, во всех лечебниках писали, что надо лечить плодами калины. Ну, сейчас, конечно, появились более действенные препараты, но плоды калины, тем не менее, не, уступ, не уступают, как бы, со сцены. Вот. Но дома что можно сделать? Любая простуда уйдет от вас если вы будете употреблять плоды калины. Значит, плоды калины сейчас очень созрели, их можно собрать, конечно, в лесах, и еще достаточно пока э, в таких э, сыроватых местах. Ну, ее можно, конечно, выращивать в саду и собирать в саду. Так вот, плоды калины, значит, можно хранить неограниченное время. Собрали вот такие плоды калины, свеженькие, заморозили, э, положили в какие-то отдельные, ну, как бы, емкости, будь то контейнерчики или пакеты, заморозили, и потом вот всю зиму варить себе аппетитные морсы напитки из калины потому что не ему веществ она заодно будет не только как противовоспалительное средство действует на наш организм прогонять различные простуды но она также будет выводить все шлаки все ненужные вещества из нашего организма ну дальше плоды калины конечно многие настаивают сахаром сахар как бы э, тоже очень хорошо, Почему? потому что плоды калины разминают, и по объему, с какой объем плодов, по объему засыпают таким же количеством сахара. Засыпали, и сахар напитывается соком, соком калины, и потом его также можно добавлять в наши настойки. Но как бы все эти работы необходимо делать после того, как калина промерзла. Вот. Ну, это, конечно, писали во всех старых-старых наших э, книгах, что калина должна, после промораживания, калина тирает в свою горы, становится такая горькая, ее используют для различного вида переработки. Ну, наше время, когда есть холодильники в каждом доме, это не проблема. Э, перебираем плоды калины, закладываем в морозиловку на 2 часа, и плод, наши плоды уже будут готовы к использованию. Эффект промораживания как бы уже есть. Ну, самые простые рецепты, чтобы можно приготовить на противовоспалительный процесс, значит, две столовые ложки калины на, на пол-литра кипятка, закипятили, сразу добавили ложку меда или ложку сахара, перемешали, ну и по стакану пейте. Это получается, за два-три приема вы этот настой выпьете. Ну, значит, что и герпец вылечивается при приеме такого напитка и соответственно воспалительные процессы в вашем организме заметно ослабляют ну и добавок, что самое важное конечно что нельзя забывать нету побочных эффектов это не химическое это биологическое средство нет побочных эффектов поэтому лекарство очень действенное но на более длительную перспективу конечно я руками замораживания все, с сахаром настоять ну конечно если мы хотим что на более длительную перспективу, чтобы иметь э, калину. Значит, просто-напросто эти плоды после промораживания, э, запускаем соковыжималку, получ, получ, получаем, получаем сок, нагреваем до температуры 80-85 градусов, то есть не доводим до кипения, раствораем сахар в банки и закатываем. В прохладном месте такая калина может стоять где-то два года. Вот. Больше нежелательно, потому что значит, вещества пары этой калины будут разъедать вашу железную крышку. Вот почему больше, как бы нежелательно. Ну, а если закрывать пластмассовой крышкой, не закатывать, значит, надо где-то хранить в холодильнике. После остывания хранить в холодильнике, потому что иначе ну, такой герметичности уже пластмассовая крышка не дает так что смотрите какой рецепт вам подходит, используйте в своей практике и знайте, что это биологически активное средство но без побочных эффектов и вы будете употреблять калину, наш искон родной продукт будьте здоровыми, и морозы и воспалительные процессы вас будут обходить стороной, потому что у вас будет хороший иммунитет и польза от того, что подравляться калина до свидания